Вы снова на канале ⁇ Макрол ⁇ это моя академия королиководства и я Евгений МакЛяков с вами. Суббота уже опять, время летит. Осень на дворе. Ну, еще минуса не было, но сегодня было всего лишь плюс один градус. Вот, начала желтеть листва. Ну, розы правда еще цветут. Но уже холодает. А раз холодает, у нас всегда начинаются, вот, продолжаются, вернее, уже, да. Вот очередное надо сделать э, подогревы людям. У нас-то еще вот, вроде так, у людей-то уже э, морозы говорят, замерзает все. Э, тороплюсь. В субботу вообще какой-то напряженный график. Федора отвез по, утря по утрянке в 7, потом с развозами надо же развести людям мясо, копчености, коптил кстати кроликов на этой неделе три партии закоптил, все развез себе осталось, не знаю вот грамм 300 на основу заряжает надо сейчас забить еще вот сегодня не знаю, что у меня получится забой, мне получится навряд ли, потому что сейчас в 11 часов надо будет ехать сейчас мы с вами вот здесь поработаем о, здравствуйте, да? О, вижу, молодцы, как, как дружненько. Сергей Ряписов, здравствуйте, здравствуйте, Сережа. Виктор Харченко, привет, в Сибири, привет, привет. О, видите, стал по утрам в субботу выходить, сибиряки стали подтягиваться. Это приятно. Валентина, О, Валентина, здравствуйте, здравствуйте, Валентина, рад вас слышать, видеть. Э, вот. Э, у нас марафон вопросов. Я готов отвечать на ваши вопросы. А пока вопросов нет, так вот балагурю и работаю, чтобы время даром не терять. Потому что опять сегодня такой день у а, нас. Сейчас свет включу здесь. Чтобы меня было видно, да? О. О, так, наверное, лучше, да? <с surround> вот. эвгерия писта здравствуйте здравствуйте да, вот значит э, Что тебя сказать -то? а сегодня в 11 часов э, поедем раньше наверное, надо будет по 11 ехать то есть так то по идее мы с вами с 9 до 10 должны здесь марафон вопросов с 10 потом у меня обычно час-полтора мы общаемся значит с, э, э, с, э, с друзьями до да? Академии, то есть с людьми, оформившие платную подписку э, в зуме, в прямом эфире. Там у нас по долгу бывает, и по часу, по два и по три эти беседы. Вот сегодня, видимо, я с ними не задержусь, потому что мне нужно пол 11 будет уже уехать. В 11 часов мы встречаемся в Мостовском. Сегодня будем разбивать сквер мостоском Мостовском значит в честь новых защитников донбасса выделили место здесь у нас как раз между мостовским и переправной вот поле отдали там уже подготовительные работы проведены значит 5000 саранцев сегодня нужно было там высадить дубков молодых вот Конечно, я не могу мимо такого дела пройти мимо. Вот, обязательно надо ехать. Вот будем разбивать вот такую здесь сквер, дубовую рощу. Поэтому бегом-бегом работаем. Анна Медведева, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Аня. Да, рад вас видеть, рад вас слышать. Вот, поэтому спрашивайте по ходу. А мы пока... Ой, что-то у меня попало мне в тапочек. Какая-то беда, у меня здесь как всегда рабочий беспорядок То есть мне надо сейчас Я, извиняйте, да, без вас Вот их уже тут напаял а, Сделал вот такие штучки Я покажу вам Кто не в курсе, вот это подогревы Для поилок Вот Такие вот Это товарищу <смех> по спецзаказов <смех> такие не совсем стандартные длинные плети вот, я их уже стоял потому что некогда надо ему тоже быстренько отправить и да другие делать вот здесь все это тело тоже заделываться термоусадочкой с клеевой, чтобы водичка не проникла. Вот, также торцы, видите, вот так вот заделываются, да? Вот. А мне сейчас нужно сюда же сделать э, насадку, куда-то переходить, чтобы он на поилке-то мог поставить. Это делается вот с таких вот колпачков. То есть раньше я делал поилки из 20 трубы полипропиленовой. Сейчас перешел на 25-ю. естественно вот такие тоже 25-е заглушечки. Вот, сюда вот мы его сделаем. Сейчас может быть успеем, может быть нет. Для начала мне сейчас нужно просверлить отверстие, чтобы провод пропускать. Потом у нас появится отрезком трубы. Ну, короче, сейчас будем делать. Вот, вернее я буду делать вы будете мне подсказывать так для начала нам надо что нам надо для начала для начала нам надо сверло вот поэтому берем швопокрут снимаем насадку Бита и ставим насадку вот эту. сверло острое или это такое поле полипропиллер такой крепкий. Так. Денис Мажаев присоединился. Здравствуйте, здравствуйте, Денис. Так. А Померяем. У меня сверло, по-моему, на 8. Вот. Его, видите, нужно так называемый, Вот это холодный конец. Да? Вот это горячий. Этот же греет, а этот не греет. Вот, нам нужно его вот так вот сюда оп, сделать, чтобы этот был снаружи, а этот будет в воде, в трубе. И здесь заплавить, чтобы водичка не вытекала. Вот. Посмотрим сейчас. Туговато идет. Наверное, надо все-таки на 9 сверло взять потом зальем человека всего осталось все по делам убежали куда-то это хорошо что есть дела у нас тык тик тырик что-то и этой мало Получается, что сегодня холодно, что ли, так? О, как у вас погодка, кстати, в стране. найдем так вот на 9 на 9 и даром на 10 есть так Так-так-так-так Идем тогда Вот такую А в той Шуруповерте у меня там Этот патрон маленький Вот Поэтому Вот мы сюда сейчас Сейчас попробуем на 9. Потому что большое сильно потом заливать ее ну, проблематично. Но потом вытекать будет. Все равно, чтобы было более-менее плотненько. Так. Так, Вот на 9 Попробуем А уже Вылазит Но тоже туговато Хотя в принципе Наверное, и пойдет. Я, у меня этот... Новый вот этот... Э, трубка тут, склеевая, которая наружная. Вот, она, видимо, толстостенная. То есть, там у меня старая была, она потоньше. То есть, на 8 вполне входила. вот а та закончилась. Вот, пришлось ну как что пришлось взял <смех> новую заказал здесь у нас нет нигде такой э, то есть склеем э, э, склеем вообще нет а такого диаметра тем более нужного мне поэтому заказываю там с разных мест вот эта с Питера приехала вот и она потолще видимо ну, вот сейчас подберем вот сейчас на 10 попробуем Как? Лучше приезжай. Это <звы> а что-то я решил. Навесу его. О, ух, надеюсь, я должна проскочить. О! Вот. Главное не перепутать <с, с какой стороны куда. О! Вот сейчас нормально, да, на 10 будем делать. Вот, вот видите, вот так. Вот, сейчас мы их расвернем, потом к ним сразу впаять надо переходники. И потом только уже вставляем провод и его заливаем. Валентина Пенкина, погода классная, снежок привалил, но тепло, да. Когда снежок, да тепло, это хорошо. О, ну, снежок что, грязь скрывает, уже сейчас, наверное, уже по не будет таять-то. Так-то, если, конечно, будет таять, то это грязь. Вот. Ну, у нас до снега, надеюсь, еще долго. Вот у нас там обычно до декабря обычно э -э, не бывает вот. ну в ноябре может так что нибудь утречком выйдешь там немножко присыпать ну он на, на 15 минут а, так в декабре Красивая елочка. Есть. Есть. Вот такие, видите, получается отверстия. Видно там, наверное, да, вот так, да. иду себе там опять кого-то у меня гоняет лис сразу все пересверлим немножко у меня Ой, красивенький получается андроник фирян появился привет привет андроник Нам нужно Ха -ха! Включить паяльник И мы с вами припаяем. Тик, тырик, тык-тык-тык. Чтоб от вас не уходить далеко тогда? У меня все эти паяльные мои перенадлюги. Вот. Ножницы. Купил перчатки новые. Износились перчатки, представляете? Но ну, сколько Лет за пять, наверное. О, вот они. <смех> Почему-то вот все похренились и шоркались. Ешкин кот. Вот хотя ничего не делал ими, только вот здесь на паяльнике работал. Вот. сколько они труп перепаяли. <смех> вот пришлось купить уже все как-то уже даже самому как-то это не, не это неприятно купил новые такие аж с крагами вот. она конечно можно без паяльников ой без перчаток в смысле но все равно горячее как-то это перчатка спокойнее она нас сегодня на самом деле-то их немного. Шесть тучек всего нам нужно сделать. Так что Нагреться. О, стульчик взяли. Давай. Оп. И Но эти я они же здесь не длинные должны быть переходники я использую всякие остаются обрезки во время работы вот всякие то есть я их беру и они тут у меня потом дело идут потому что когда делаешь поилки там определенный размер самый короткий по моему 190 у меня идет короче уже никуда на поилки не идет а вот на эти штуки да то есть они вот вот такой примерно длины, чтобы сюда шланг оделся с камутом. Все, этого достаточно. Вот они. Такие вот идут. Так. Это вообще какой-то из этих старые стояки переделал. Видите, у меня раньше все были вот на таких разъемах. Вот, сделал, соединял. Ума, они не было... <свят> Сейчас <свят> понял, что намного проще просто на этот шланг резиновый. Вот. Вот такой вот... Вот видите, вот, вот такой вот шланг резиновый. Все. Отрезки отрезаю. Сантиметров 8. Все сюда и на поилку. Все с хомутами делаю. Все простенькое демонтировать, если в случае даже какой-то непредвиденная ситуация, аварийная ситуация произошла зимой. Вот это проблематично раскрутить, потом обратно это все поставить. Это так а, а тут взял, пищ, сдернул и все дело в куча и обратно также собрал. О. Валентина Пенкина, Евгений Анатольевич, у меня вопрос Если они будут буду стучить крольчиху до весны Это очень плохо для крольчихи будет Хороший вопрос, да, спасибо Валентина Да, то есть они расхолаживаются, сволочи То есть даже бывают такие, что вот работает она Ты вовремя ее не случишь, она там месяц пересидит, два И все, и потом не идет случку, резиска такая Тяжело снова работу запустить вот поэтому я однозначно не рекомендую вот, но если деваться некуда конечно оставить чё, бог, это пусть до весны но скорее всего по весне у вас будут проблемы рубзаста даю что не будут что делать случать даже если вам выводки не нужны пусть они замерзнут хрен на нее вот случать хотя опять же тоже это если у нее она будет рожать то есть окролиться, они а будут возможности кормить Тоже плохо Она следующих может <laughs> не перестанет кормить Понимаете, крольчиха Вот она должна работать То есть для нее губитель, Губителем простой в любом случае Почему я и говорю, ребята То есть нужно заниматься этим круглогодично Вот, потому что что, Конечно, ну раньше они Я считаю, они были очень трудолюбивые кролиководы э, В России да, то есть они могли себе позволить <смех> то есть они и на лето запускали всяких ремонтных кучу там в два раза больше увеличивали стадо вот, и получали от них приплоды по осени, по осени забивали вместе со своими приплодами в зиму оставляли только супер-пупер которые зимовали, а к весне снова их начинали крыть но это, это адская работа, насколько я понимаю вот насколько я сейчас своим опытом да, то есть во-первых крольчиху после перерыва длительного запустить в работу проблематично, и молодых то проблематично запустить работу. Это серьезная работа. вот А у них и искусственного семене тогда не было. Вот, представляете, я вообще ужасаюсь, сколько они таскали их туда-сюда, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, но результаты, конечно же, у них были, извините меня, то есть они это. На сегодняшний день такие результаты совершенно не устраивают. То есть там получить в год от крольчихи там, извините меня, 20-30 товарных роликов, но это вообще ни о чем. То есть получать надо, ну, как минимум 40-50, лучше 60. Вот, как-то так. Так, начинаю я прихоньку клеить. Вот почему я сначала дырявлю. Вот, а потом клею ну во первых удобнее когда без этой штуки его дырявить э, сверлить вот а во вторых э, колпачок, когда он не продырявленный, он плохо, он плотно воздух не дает его до конца прогреть ну, можно конечно прижать и прижимаю, когда деваться то некуда куда девать -то. Вот. но если есть возможность этого избежать почему бы не избежать вот, так, обрезаем вот эту штуку мою. О! Ух ты тут! Толстостенная! Как я так не доглядел! А, не, это здесь и этот отрезал, что Думаю, да что такое труба толстостенная? Имею, она совершенно нежелательна придется покороче, просто обрезать вот здесь. Да. Буду что такое-то. Сейчас покажу. Вот видите, какое здесь отверстие. О, маленькое. Вот. Но здесь, а я вот такие трубы, видите, здесь ставлю. Вот, видите разница какая, да? Отверстие почему потому что мне же надо будет заливать я провод ставлю и заливать клеевым пистолетом да чтоб она все пролилось но ну, вот в такое отверстие я точно не пролью вот я почему перешел на трубу то на 20, о, на 25 до да, вместо 20 потому что 20 тоже очень сложно проливать она не проливается застревает здесь, и потом водичка протекает, поэтому перешел на 25-е, чтобы было больше места, куда это дело все пролить, вот такая вот беда, а тут, видимо, этот фрянец просто от того, видите, вот он, пропаянный, вот, ладно, поехали дальше, вот, Валентина Пенкина, спасибо, да, на здоровье, Валентина, да, да, не знаю, конечно, вот, как у вас там устроено но надо делать вот все-таки чтобы зимой тоже делать акролы но ну, во первых это выгодно вот а, во-вторых клиенты также они привыкают что у вас есть всегда мясо вот сами и в общем то это ведь не шибко хлопотно достичь то до этого вот Миниферма Макляк 6.3 Вообще никаких сараев не требуется Ничего, ставьте И получайте круглый год Все отработано Давно Так Смотри, будет мало Вот я Так-так, потом пополам отрежу Никогда. Вот Все отработано И подогрев гнездовья, и поение. И паение. Это совершенно не хлопотно. Один раз задуматься об этом, поработать, сделать и забыть. Вот. На мой взгляд, это нужно делать так. Вот очередная готова, видите, такая штучка. Все-таки из этой три выйдет, наверное... Уже время-то, время бежит. От спасибо за вопрос. Время бежит вообще быстро, неумолимо быстро. И мне кажется, что чем я старше становлюсь, тем она быстрее бежит. Может быть, мне это кажется, но... Ну вот действительно так. Ешкин кот. Так, так. Угу. поэтому я его рекомендовал все-таки Валентина. Задуматься об устройстве крыльчатника таким образом, чтобы можно было обеспечить зимние окровы. По-любому это будет менее хлопотно, вот, чем каждый раз с весны начинать крыльководство по новой. Оно и так и есть. Вот. А оно как каникулы на детей <coughs> действует. Вот сейчас каникулы скоро, да. Вот каникулы тоже на детей действует, расхолаживающие. И на учителей. <coughs> Потом после каникул снова ломка, снова на включается учебный процесс Как отпуск на взрослый. Вроде работаешь, работаешь. Вот. А с отпуска в отпуск уйдешь. Что пускай вернешься, <смех> так тяжело вливаться снова в струю, в рабочую, вставать на работу, а, да, раскачиваться, бежать. Ой, господи. Вот. То есть это вполне объяснимо. Вот то же самое с колхихой. Они такие же животинки как мы. Вот. А хоть многие там говорят, они только не понимают. Вот. И это и говорить не умеют. Я говорю, нет, ребята, они и говорить умеют Вот это мы их просто не понимаем вот. и нас они понимают Просто они не признаются Что нас понимают Нам нельзя признаваться Нам признайся, что нас понимаешь Мы начнем там требовать чего-то еще от них Вот, так Ну вот, ребята, то есть мы их доделали вот, это я уже вам показывал, да? То есть сейчас мы, вот, вот мы их одеваем, да? Вот с этой стороны. Сам всегда путаюсь. <смех> То есть вот это у нас горячий конец, вот это холодный. Вот, вот видите? О, вот сейчас она у нас свободна. Вот она вот так вот выходит сюда будет 220 вольт вот нам осталось вот здесь внутренность да, залить клеевым пистолетом вот но у нас уже здесь времени с вами не осталось мы отключаемся а, Евгений, товарищ, как погода у вас ну, вот говорил уже так ну как нормально хорошая погода краснодарская осень сухая вот днем был вот утром было в 6 часов плюс один сейчас не знаю, моргравился 7 вот днем обещают 17, солнышко вроде как светит, сейчас вот туман разойдется, солнышко будет, так, погода хорошая, пойдем сажать мы деревья, вот сейчас я отключаюсь, да, потому что мне надо еще уже там времени смотрю много, вот да, сколько там уже сейчас, мне надо еще сделать ссылочки на zoom то есть мы сейчас с ребятами в зуме встретимся я сколько-то с ними все но побуду вот если разговоры будут они потом останутся без меня вот а я убегу сажать деревья Вот сквер сажать в честь значит новых защитников донбасса 5000 деревьев нам надо сегодня высажить, высадить вот. власти районные вот, и поселковые выделили землю вот на границе как раз, на меже между Мостовским и Переправной. Здесь у нас вот в трех километрах. И там, там уже разметку сделали. Я езжу каждый день мимо, смотрю там, что. А, вот они уже там разметку, шнурки натянули. <coughs> вот сегодня в 11 часов. Будем высаживать там деревья. Пять молодых дубков. Высадим. Вот, вот такая вознаменование этих дел Я вчера уже Людмиле сказал да, Кто не в курсе, у нас Светина Сестра троюродная вот, с, с Горловки живет здесь Вот она вот с нами э, с весны вот, э, У нее Дочери в Киеве, муж в Горловке в Донбасс, На Донбассе э, Все это вот так тесно Все это конечно же Вот она, вот, вот она рана болит Обязательно поедем вместе с ней Конечно, конечно, конечно Вот, поедем туда Поэтому день сегодня напряженный <coughs> Вот, и я это все равно заливать Вот это, ну, днем если будет тепло Буду заливать здесь, если нет, то дома Почему? Потому что Я ее все равно сначала, то есть, чтобы она Хорошенько пролилась пистолетом, да Она должна быть теплой То есть я ее феном нагреваю, вот это все хозяйство И потом только клеевой пистолет туда э, Клей наливаю чтобы он везде заполнил все поры, потому что водичка, если там где-то останется пузыречек, она потом водичка все равно пролезет, чтобы таких неприятностей не было, да, то есть вот я вот тоже нагреваю, потом пистолетиком туда, и она спокойно остывает, и уже гарантированно держит. И то иногда бывает, что раз смотришь, как все равно мокнет. Вот. Все с этим понятно, да? Ну, как-нибудь... Это не последний, не первый, не последний. Тем более, это сезон только начинается. Я, может быть, в следующую субботу или когда-то... Вот как раз пойдет так, что я буду заниматься заливкой. Я вам это отдать, на дело покажу. Если нет, смотрите на канале. Там много есть видео на эту тему. Вот где-то заливается все это хозяйство. Вот. Или в прямом эфире посмотрим. На сегодня, ребята, все. Я сейчас быстренько побегу к компьютеру. Сделаю ссылочки на Zoom и размещу на всех наших э, спонсорских чатах. Так что, ребята, кто хочет присо... подсоединиться к нам в Zoom, э, попасть туда элементарно просто. Значит, здесь, в группе МакРол в ВКонтакте или в группе МакРол в Одноклассниках э, достаточно всего лишь подписаться на платный контент, и вам будет доступен наш спонсорский чат, в котором я публикую еженедельно в том числе ссылочки вот на такие наши онлайн-встречи. Буду рад вас там видеть в неформальной обстановке да и вживую. До скорой встречи. С вами был Евгений Макликов, и Это моя Академия Кроликового Отца. Всем здоровья, вашим кроликам здоровья. Удачных вам, окролов, в том числе зимой. Всем пока-пока.